Всем привет, друзья! На связи Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про очень интересную тему это страх обратиться к психологу. Представьте себе, что вот у человека тревожное расстройство, у него а, просто закрывают, накрывают различные страхи, и одним из них является страх обратиться к специалисту. И это всегда очень печально, потому что получается, сама проблема не дает сделать шаг к решению этой проблемы. То есть ваша проблема, связанная с тревожностью, как раз не дает вам совершать какие-то действия, которые позволят вашу ситуацию поменять. Здесь нужно очень <coughs> четко понимать, что, конечно, прежде чем у вас возникнет в голове желание обратиться к психологу, вы, наверное, уже что-то попытались сделать. Например, вы попытались разобраться в этом вопросе через книги, или, может быть, через онлайн-консультации, или, может быть, проходили какие-то тренинги, может быть, просто смотрели видео на Ютубе, такое, как, например, это. И вы понимаете, что... Те действия, которые вы создавали и совершали, они к результату не привели. И логичным образом вы должны понять, что если не совершать новых действий, то вероятность того, что ситуация поменяется, стремится к нулю. Поэтому только ваши новые действия способны изменить вашу ситуацию. И одним, но не единственным таким действием является обратиться к психологу. Почему у вас возникает страх? Вы считаете, исходя из своих предубежденностей, автоматически можете считать, что вам это не поможет. И здесь, к сожалению, этот страх, что мне это не поможет, он может прям сразу же быть настолько, настолько яркий у вас, что вы просто даже не сделаете попытку обратиться к специалисту, даже не сделаете попытку попробовать, вы даже не сделаете попытку Просто поискать нужного специалиста, потому что вы уже можете иметь убеждение, что вам это не поможет. И это является вашей проблемой. То есть ваша убежденность в том, что вам это не поможет, это кусочек вашей повышенной тревожности, вашего тревожного расстройства. И поэтому, чтобы вы на это не поддавались, распишите себе варианты, какие результаты вы можете получить после работы с психологом. Вполне возможно, вы можете не получить никаких результатов. Ноль. Даже я бы сказал так, ваше состояние после работы с психологом может даже ухудшиться. И это действительно печальные варианты. Но также есть вариант, что ваше состояние, оно изменится, но совсем неощутимо. Например, у вас просто немножечко спокойнее вы станете относиться к своим каким-то симптомам. И больше ничего, поменяется только это. Может быть, вы сможете преодолеть несколько избеганий, только это. Может быть, вы станете чуть-чуть лучше спать, сможете преодолеть несколько своих избеганий, и может быть, к какой-то какой одной ситуации вы станете относиться более спокойно. Это тоже результат. А может быть так, что вы наладите свой сон, но при этом других результатов не произойдет. Возможно, у вас на 20% снизится тревожность, где-то в половину уйдут проблемы со сном, и на 10% снизится симптоматика, пугающие симптомы в теле. Это тоже результат. А может быть, вы в половину уберете симптоматику, но ваша тревожность останется на том же уровне, но при этом пройдут проблемы со сном. Это тоже результат. Также у вас может пройти, снизится тревожность ощутимо на 60-70%. У вас может пройти симптоматика вся. Пугающая, у вас могут пройти проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, да еще и вы проработаете негативные эмоции. То есть, я к тому, что вариантов того, как пройдет работа со специалистом, очень много. Ваша сосредоточенность на негативном сценарии как раз является проблемой, потому что точно так же вы сосредоточены на негативном сценарии во многих других своих планах, и поэтому у вас столько тревожных событий и такая тревожность, что вам уже надо обращаться психологу. Это первый момент, это ваши предубежденности насчет работы с психологом. Но я с позиции, являясь психологом, хочу объяснить, что на самом деле <coughs> э, все обстоит иначе. Дело в том, что нам всем говорят одну и ту же вещь. Кто мне поможет, кроме меня самого? Я бы здесь согласился, не будь это абсурдно. Человек, у которого психологические проблемы... Он получается. Представьте себе два человека. То есть мы разделим вас на двух одинаковых людей. Вот у вас есть невроз. Вы человек с неврозом, так? И вы человек с неврозом, у которого есть проблемы с тревогой, так? И со временем ваши проблемы с тревогой они развивались, не улучшались, а ухудшались, факт. И теперь возьмем, что я вам говорю. А знаете, я вам нашел специалиста который на том же уровне сейчас, как и вы, который пришел к таким же проблемам, как и вы, за то же время, как и вы. И вот этому специалисту я говорю, а теперь вылечи его. Представьте, что вас лечит психолог такой же, как вы, у которого нет никакого образования, есть только понимание своей собственной жизни и тот опыт, как он себя докатил до плохого состояния. Вы бы доверились такому специалисту? Но при этом вы можете доверять себе. Хотя в этой ситуации себе доверять вы как раз не должны. Потому что вы тот человек, который привел себя в это плохое состояние. А кто же такой психолог? Чем он отличается от любого другого человека, от вашей подруги, тети, мамы, папы? А все очень просто, друзья. В том, что вы считаете, что ваш случай уникален. Но на самом деле проблем в жизни у людей не так много. И если столкнулись с этим вы, кто-то уже тоже с этим сталкивался, просто вам кажется, что у вас случай уникальный, потому что мы смотрим на себя, то есть я смотрю на свои руки, я смотрю на свое отражение, я вижу весь мой мир из своей головы, И мне кажется, что мир крутится вокруг меня. Но это не так. У всех есть такие проблемы. Со всеми проблемами, которыми я сталкивался лично в жизни, наверняка сталкивались и вы, и многие другие люди. Поэтому мои проблемы не уникальны, и ваши проблемы не уникальны тоже. Когда вы обращаетесь к психологу, когда вы рассказываете о том, что с вами, как это все происходило, что вы хотите и так далее, он уже имеет в голове сотню таких же случаев, как ваш. И вот в этом вся прелесть. Он уже знает, что с вами, почему с вами, что надо делать. Опять же, если этот психолог с практикой, у которого была практика в этих проблемах. Если вы пришли к специалисту который занимается детской психодрамой или символа драмы или какими-то расстановками занимается с детьми а вы к нему своей тревожностью пришли то у него нет опыта он с такими людьми не взаимодействовал но если прийти к специалисту который взаимодействовал то он уже знает что на чем сработало как с чем работать и он знает в чем проблема в вашем случае потому что такие же проблемы были и у других и в чем особенность ваш специалист психолог вот представим себе, вы смотрите на мир так, значит куда-то поеду в аварию, попаду, обращусь к психологу, мне это не поможет, начну работать над собой, мне это не поможет, на навсегда в этом состоянии пробуду, и вот огромное количество страхов. А у психолога нет этих страхов, он как минимум уже иначе воспринимает все эти же ситуации, чем вы и он может научить вас так воспринимать ситуации. Вот в чем смысл. Понятно, что есть разработанные готовые технологии снижения тревожности, избавления от панических атак и избавления от негативных эмоций. Но, предположим, мы их не знаем. Но у нас есть специалист, который уже имел опыт взаимодействия с этими людьми и уже имеет правильное восприятие того, что происходит в жизни, в вашей жизни. То есть он уже правильно воспринимает то, что в вашей жизни происходит. И значит он чисто гипотетически потенциально способен научить вас также воспринимать эти вещи. И именно это вам и нужно. Как вы можете сами научиться воспринимать иначе то, что в жизни вашей происходит, если вы... И используйте свою точку зрения. Вы можете ее воспринимать иначе, если авторитетная вам личность говорит свою точку зрения, к которой вы прислушиваетесь. И вот таким, такой личностью является для вас психолог. Поэтому, если вы хотите получить ответ на многие ваши вопросы, я рекомендую вам, не останавливаться, когда вы думаете, что вам это не поможет, потому что это и есть невроз. Ваша задача попробовать. У многих есть бесплатная первичная консультация, на которых вы получите новую информацию для себя. Такую, которая уже расширит ваше понимание собственной проблемы. А это первый шаг на пути к ее решению. Не болейте, друзья. Всем пока.